Коллеги, мы открываем нашу дискуссию относительно лечения сложной, самой сложной наверное, ситуации в меланоме, это метастатическое поражение головного мозга. Мозга, Пожалуйста, презентацию включите, пожалуйста. Итак, если говорить о том, как часто вообще это встречается, то, в общем-то, это довольно-таки частое событие. Если брать различные регистры, то до 50% пациентов с меланомой доживают до своих метастазов в головном мозге. В нашем регистре их оказалось не так много, но тоже достаточно существенная доля. Если же мы говорим про клинические исследования, то минимальное количество пациентов с метастазами в головном мозге попало в клинические исследования. Таким образом, мы плохо знаем, как экстраполировать данные клинических исследований на, на такие крупные ключевые исследования, где изучалась современная терапия. Тем не менее, есть ряд специализированных исследований, но большинство из них достаточно мало. Маленького размера, Но несмотря на все это, за последнее время произошло резкое увеличение продолжительности жизни пациентов с меланомой, с метастазми в головном мозге. Как говорит нам вот этот метаанализ, после 2015 года мы видим значимое увеличение продолжительности жизни пациентов. Пациенты действительно живут дольше, и эта кривая не просто сдвинулась вправо, она еще и поднялась. Поэтому у нас есть несколько, на самом деле, таких ключевых сценариев, которые мы обсуждаем. Это олигометастатическое прогрессирование в головном мозге после первичного проведенного лечения, то есть на фоне полного благополучия. Это появление множественных разнокалиберных очагов в головном мозге и прогрессирование на фоне системной таргетной терапии. Поэтому, когда мы сейчас обсудим все вот эти сценарии, но для... мы хотели бы поднять следующие вопросы для обсуждения. вообще. А есть ли радиорезистентность меланомы именно когда мы говорим применительно к головному мозгу. Что делать, когда у нас метастазы кистозные? Как, какие особенности лучевой терапии здесь могут быть? Что делать с, лучевой, с лекарственной терапией? Потому что мы понимаем, что основу лечения составляет комплексная терапия. Мы это уже не обсуждаем, это и так понятно. Но как нам правильно составить вот этот вот комплекс? И сразу нам включать лучевую лекарственную терапию до, после, во время... И э, вообще, нужна ли лучевая терапия, если у нас маленький очаг, мы все боимся очагов в головном мозге, но мы можем случайно при МРТ просто найти очаг в 2 мм, который бессимптомный, который мы бы не выявили, если бы не сделали исследование. Э, пожалуйста, Ванг Саныч. Да. У нас да, немножко в формате у нас дискуссия трех специалистов, химиотерапевта, да, нейрохирурга и а, учевого терапевта, и мы вот немножко разберем а, текущее представление на, по крайней мере, как минимум наше увлечение данных город пациентов в рамках вот этих вот трех сценариев. А, и из первых сценариев – это олигометическое прогрессирование в головном мозге после первичного лечения, что а, на самом деле с точки зрения онкологической а, вопроса терминологически есть еще помимо всего, что считать олигоместическим прогрессированием, это то ли небольшое количество метастазов, то ли это возможность полностью убрать э, все очаги, которые есть э, у нас в наличии. И с точки зрения нейрохирурга хотелось бы немножко рассказать о том, что мы можем и, на самом деле, когда это нужно. Если взять текущие и клинические рекомендации и представления о том, как, какому локальному методу воздействия должен подвергнут пациент, то у нас есть такой классический квадрат наличия симптомов или отсутствия симптомов и размер очага, поскольку объем обу ткани, который необходимо учесть, имеет большое значение. Вот. И на на взгляд, на самом деле, хирургическому воздействию следует предлагать пациентов, у которых очаги больше, чем 2,5 см, либо если есть даже меньшего размера очаги, но его не вызывает яркую неврологическую симптоматику, которая определяет фактически клиническую картину пациента, вот, наличие там, судорожного синдрома или гемопораза или окклюзий ликуропроводящих путей. И рано или поздно это все должно продолжиться а, или сопровождаться лекарственной, учи, а, лекарственной терапией системной. А, немножко из того, а, как нейрохирург не могу не показать картинки, поэтому пациенты, которые проводились лечение, это пациент тоже с поражением статическим головного мозга, два очага, два узла, которые определяли его клиническую картину судорожного синдрома и апроксии в левых конечностях за счет очага в темной доли данный пациент это фактически золотом стандартно будет его хирургическое удаление две небольших трипанации черепа с лобной и в темной области и очаги полностью удалены таким образом мы разрешили проблему внутричерепных соотношений и соответственно в данном случае пациенту, во-первых, стало клинически легче, во-вторых, мы создали условия для проведения последующих методов лечения. Поскольку нейрохирург, на мой взгляд, при метастатическом поражении головного мозга, будь то или что-то другое, мы фактически исполняем волю онкологов, которые ведут в данном случае пациенты, большой оркестр, где онколог является дирижером. А мы фактически только определяем показания, насколько критично сейчас поражение головного мозга для функционирования пациента на Ближайший период времени. И в данном случае у этого пациента вполне себе эффективное адекватное лечение, которое в последующем, опять же, должно сопровождаться локальной лучевой терапией, поскольку сама по себе консистенция метастазов меланомы их характер роста не позволяет полностью э, радикально убрать все все все клеточки фактически вернули резекция в головном мозге она довольно редко возможна это как правило полусный резекции и в данном случае на наш взгляд э, диванная лучевая терапия будет необходима в любом случае э, Передаю слово Михаилу марковичу на дальнейшем пути этих пациентов ну конечно если говорить о локальных методах воздействия на метастазы головного мозга конечно лучевая терапия Здесь имеет достаточно важное значение. Но если посмотреть вообще на общую как бы, тенденцию увеличения метастаза головной мозг, то вот такой метод, как облучение всего объема головного мозга, при меланоме, к сожалению, достаточно малоэффективен. Значит, если мы видим, что медиана выживаемости у этих пациентов ну, вот за, даже в последние годы это все равно 4 месяца, и так она и была где-то с какими-то колебаниями, начиная с доисторического периода, то, конечно, учитывая побочные эффекты от этого метода воздействия, конечно, его использование при меланоме на данном этапе очень спорное, и, в общем-то, его оставляют либо как самую последнюю опцию при невозможности чего-либо другого, либо вообще не рекомендуют. Другое дело, это, конечно, стереотоксическая лучевая терапия. Как уже было сказано, значит, это облучение либо однократное, что называется, радиохирургическим лечением, либо за какое-то ограниченное количество 3-5 фракций. И здесь, конечно, эффективность лечения выше. Как мы видим, значит, это вот где-то медианная выживаемость порядка уже 7 месяцев, а если говорить о более подних сроках, когда уже появляется эффект от современной лекарственной терапии, даже и 10-12 месяцев. Значит, ну вот если говорить о возможностях наших технических э, с точки зрения лучевой терапии, то у нас есть, грубо говоря, две разновидности аппарата: это линейные ускорители, к которым также относится и кибернож, и гамма-нож, который является гамма-аппаратом. Какие преимущества гамма-ножа? Гамма-нож, ну это вот как уже нам рассказали, это Гамма-аппарат, фиксированный шлем, жесткая фиксация пациента. За счет этого достаточно высокая точность облучения. За счет того, что это относительно низкоэнергетическое излучение, большой перепад дозы от периферии очага к центру. Значит, здесь спорные. Некоторые считают, что это плохо, а адепты гамма нажа наоборот, считают, что это очень хорошо большой пережок в центре, что это повышает эффективность. И то, и другое не доказано. Из положительного, значит, поскольку человек фиксируется жестко в стереотоксической раме, значит, у него в автоматическом режиме может быть облучено достаточно большое количество мелких метастазов без каких-то больших трудозатрат со стороны персонала, хотя длительный сеанс от этого, конечно, сильно возрастает. Негативное то, что жесткая фиксация, это значит, что... Фактически у нас отпадает возможность фракционированного облучения, то есть мы можем облучать только очаги относительно небольшого размера. Хотя в современных гамма-аппаратах уже пытаются встраивать методы неинвазивной фиксации рентгеноконтроля, но это пока что еще у нас таких аппаратов нет. Значит, вторая разновидность это линейные ускорители. Какое отличие? Значит, быстро подводится доза. У нас есть наш многолепестковый каллиматор, поэтому можем мы облучать очаги неправильной формы. У нас неинвазивные фиксации с рентгенским контролем, поэтому можем мы использовать фракционированное облучение то, что называется растеротоксическая радиотерапия. Но в результате у нас возникают сложности в облучении большого количества метастазов. Опять-таки, тоже это относительно, потому что сейчас появляются новые программные обеспечение, которое позволяет облучить большое количество метастазов на линейном ускорителе, но если вот так думать о том, куда направить пациента, на, на гамма-нож или на линейный ускоритель, значит, небольшое количество метастазов, особенно если один из них какой-то неправильной формы, линейный ускоритель, большое количество мелких метастазов лучше гамма-нож. Но вот, если говорить о классических показаниях к радиохирургии, то есть однократного облучения, значит, это от 1 до 4 метастазов э, относительно небольшого размера, без масс-эффекта у пациентов хорошего общего статуса. Если э, метастаз чем крупнее, тем значит, больше мы должны думать о том, чтобы отдать его на хирургам. Если у нас есть выраженный масс-эффект и наличие неврологической симптоматики, то, конечно, мы тоже должны подумать о том, чтобы нам на первом этапе обязательно помогли и вот эти острые проблемы были решены, после чего мы должны будем все равно заняться лучевой терапией. Но вот все не стоит на месте, все развивается. Последнее время показано, что облучение четырех метастазов, в общем-то, если мы проводим, если у нас есть техническая возможность облучить 10, то по показателям общей выживаемости они будут одинаковые. Почему бы нам не облучить 10? А сейчас, в общем-то, уже обсуждаются вопросы о 15 достаточно так широко. А, опять-таки, адепты облучают и 40, и 50 метастазов по отдельности в головном мозге. Здесь э, уже только зависит от искусства и желания. Значит, но мы должны, ну, вот так выглядит облучение множественных метастазов в головном мозге, э, спланированное. Значит, э, если говорить об эффективности, ну конечно, радиохирургическое лечение достаточно эффективно. Вот мы здесь видим... Регресс очагов, через два месяца был отек, был достаточно ну, небольшой, но с хорошим таким отеком метастаз быстро растущий. Значит, через два месяца значит, остались только рентгенологические проявления небольшие. Но надо понимать, что чем больше метастазов мы берем пациента с большим метастазом, тем больше вероятность того, что у него возникнут метастазы в других частях головного мозга. Если мы облучаем, скажем, три метастаза, у нас вероятность внутри черепного контроля там, к 60%. Если у нас метастазов больше, то здесь уже, к сожалению, идет речь о 30%. Поэтому э, тоже надо всегда соотносить наши возможности с тем, что есть у пациента. Если говорить о дозах облучения, то они напрямую зависят, безопасные дозы, которые мы можем подвести, от того, какой размер зоны облучения. Чем она больше, тем меньше. И, конечно, вероятность локального контроля, к сожалению, с уменьшением дозы снижается. Ничего мы с этим поделать не можем, но если мы повышаем дозу, то мы рискуем как раз получить радионекроз. Михаил Маркович, а все-таки вот мы обучаем за, если не за, обучаем за несколько сеансов или несколько очагов, как правильно с вашей точки зрения, помешает ли как-то системная лекарственная терапия, помешает ли она лучевой терапии, будет ли какое-то там увеличение риска токсичности, например, как, как правильно сконцентрировать, лучше все-таки начать, например, иммунотерапию, да, если мы, вот, мы сегодня слышали радо про комбинированную иммунотерапию, например, для брав негативной меланомы, вести одно введение комбинированной иммунотерапии, мы знаем, что ближайшее... Три месяца мы будем прикрыты, и передать радиохирургам. И можно ли это обучать? Вот если у нас там 6-10 очагов, да стоит ли облучать это одновременно, или все-таки это растянуть на какой-то такой промежуток времени, чередующейся системной терапией? Как лучше? Ну, там у нас будет дальше несколько сайдов на эту тему. Но вообще, если говорить о радиохирургическом лечении, чем оно привлекательнее по сравнению с фракционированной обычной лучевой терапией, оно занимает не так много времени. Если это облучение, скажем, даже на, на гамма-ноже шести очагов, это все равно один сеанс. То есть пациент ну, будет занят неделю этим, с учетом всей подготовки, планирования и так далее. Если это единичный метастаз, то тем более это можно сделать быстро. Что касается комбинации с таргетными препаратами, одновременное облучение, оно достаточно рискованно, риска радио, там тоже будет про это Дальше пара слайдов. Значит, там, к сожалению, риск радионекроза возрастает очень существенно. А что касается иммунотерапии, то объединение с иммунотерапией здесь более безопасно. Значит, и даже за счет вот этих вот иммунологических реакций рекомендуется. Именно одновременная лучевая терапия с иммунотерапией, стереотоксическая, конечно. Но опять-таки, вот, когда это будет уже несколько иммунологических препаратов, здесь вопрос может стать более серьезным, что там возможна токсичность таких вот исследований не попадалась. К сожалению, вообще доказательная база в этой области ограничена вот именно нерандомизированными часто ретроспективными исследованиями, поэтому здесь пока что окончательных ответов на эти вопросы нету. Ну вот относительно исследований, как раз хотелось бы обратить внимание на исследование Мунет в этом аспекте, тем более с учетом того, что мы обсуждаем это, в том числе и олигопрогрессирование отдельные очаги в головном именно мозге после первичного лечения меланомы. У нас есть данное исследование Мунет, в котором на самом деле включались пациенты с метастазами в головном мозге после стереотоксической лучевой терапии, то есть такой подход последовательно, когда мы сначала проводим терапию, терапию потом у пациентов если они применяли глюкортикоиды достаточно быстро и успешно можно снизить дозу глюкортикоидов до да, минимально необходимой. и я хочу напомнить что вот для иммунотерапии проблема в том что э, низкая эффективность иммунотерапии при, э, связана с достаточно высокими дозами глюкортикоидов которые используются в противоотечной терапии это может быть достаточно долго и как раз здесь стереотоксиса хирургия они могут э, дать нам возможность сделать вот э, то что мы показали на исследовании монет. и надо сказать что в исследовании для комбинированной иммунотерапии, после того, как мы полностью добились локального контроля над очагами. То есть в принципе, мы можем рассматривать стереотаксацию как полную цитредукцию, и это полная цит... после этого мы проводим одевантную иммунотерапию и действительно достигаем очень высоких результатов, в первую очередь, на комбинированной иммунотерапии. Поэтому здесь у нас есть такие строгие доказательства того, что системная иммунотерапия, даже если мы можем контролировать полностью все очаги, то есть это 1-2 очага такие пациенты бывают, это все возможно. Ну вот пример, я думаю, Иван Александрович представит тут. Довольно интересный клинический случай был. Пациент обратился к, как, к нейрохирургу, пришел на консультативный прием. Одиночный очаг в правой теменной доле, фактически с минимальной симптоматикой, даже почти без какой-либо симптоматики, однократно был эпизод какой-то неловкости движений в руке. В левой. И, соответственно, в рамках обследования было МРТ, где был выполнен, выявлен одиночный очаг. Мы уже общались с пациентом. Он, конечно, мало людей, которые хотят быть повернутым к хирургическому лечению. Их действительно очень много. Но обсуждали вопрос этому, Он был согласен с хирургическим лечением. Однако со стороны пациента были организационные сложности. В общем, он не мог к нам каким-то причинам приехать. И он был осмотрен нашим специалистом. рекомендовано ему... В том числе при невозможности лечения, и после хирургического лечения контроля, и лечения вот иммунотерапии комбинированной. И пациент, когда уже смог до нас доехать с контрольными снимками, субстраты для хирургии уже нет. Пациент для нейрохирургов полностью утрачен, и химиотерапевты забрали абсолютно полностью себе. Так что вопрос очень большой, на самом деле, насколько необходимы наши довольно агрессивные методы местами воздействия на данных пациентов с учетом вот такой возможной эффективности от иммунотерапии. Сейчас. Так, и мы медленно, наверное, переходим к следующему сценарию пациент с множественными разнокалиберными очагами в головном мозге. Если у пациента с олигомистатическим поражением, где мы предполагаем возможную резекцию всех имеющихся очагов в головном мозге, на этот вопрос мы уже немножко ответили. А дальше, соответственно, у нас есть вариант пациентов, у которых есть разного размера очаги. В данном случае пациентка с довольно крупным кистозным метастазом, так к о а возможности лучевой терапии пациентов с кистозными образованиями, с выраженной неврологической синтезом. Как вы видите, у пациента есть довольно выраженный отек, с боросты толком не видно в правом полушарии, в отличие от левого, и желудочка компренированная. Есть два очага: большой кистозный метастаз и небольшой солидный метастаз, чуть выше в зоне как раз отвечающий за движение в руке, в левой. Данной пациентке было принято решение, что мы ей прооперируем, берем ей крупный метастаз. Метастаз малого размера мы в паренхинге головного мозга искать не будем, в связи с тем, что это может быть связано с рисками появления нового дефицита у пациентка. В данном случае у пациентов с учетом их метастатического процесса срок автономности ограничен, срок их жизни может быть ограничен, и наша задача как раз максимально быстро привести их в функционально приемлемый вид для уже продолжения лечения. И с на соседнем тимке в виде свадьбы контрольного обследования через 6 месяцев. Как видите, есть, очаги были подвергнуты лучевой терапии, они стабильны, нету перифокального отека уже и расправился желудочек боковой, это видно. И поэтому, на мой взгляд, в данном случае, с точки зрения нейрохирурга, при такого формата пациентах нужно быстро решить вопрос с симптомным метастазом и передать пациента на следующий этап лечения, поскольку скажем так поиск даже малых очков на мозге может сулить довольно сложные последствия для пациента. И передаю слово Михаилу Марковичу. Ну, не могу не согласиться, конечно, такой метастаз выраженный масс эффекта. естественно, лучевой терапией мы бы вряд ли здесь добились какого-то быстрого решительного эффекта, и, скорее всего, этого пациента мы бы потеряли. Хотя есть, конечно, опции, позволяющие лечить крупные метастазы Прежде всего, это фракционированная стереотоксическая лучевая терапия или так называемая стажированная лучевая терапия, тоже, в общем-то, разновидность фракционирования, только она придумана вот как раз пользователями гамма-ножа, потому что у них нет возможности проводить фракционированное облучение, и они применяют такой подход. Они на крупный очаг подводят безопасную дозу, какую могут, ждут там до месяца от реализации эффекта, и потом оставшиеся подводят уже на регрессирующий очаг. Для меланома это не очень хорошо работает. Это лучше работает для более радиочувствительных опухолей, такие как, как лечный рак легкого, прежде всего наиболее часто. Значит, а вот для радиорезистентных опухолей можно получить после небольшой дозы прогрессирования и, в общем, второй этап этой старжиной лучевой терапии не получить. Фракционированная лучевая терапия, значит, она... Так, ну это, я так понимаю, что мы все это дело обсуждаем, ну, вот, значит, возможно... — Да, да мы просто, просто тут хотели задать вопрос, с чего начинать при разнокалиберных очагах. Вот, что важнее? Быстро вот, приходит к химиотерапевту пациент. Да, мы знаем наши возможности. Пациент, как правило, приход, может прийти симптомный, требующий глюкокортикоидов, В неудовлетворительном общем состоянии неврологические дефициты нас обычно пугают сильно и снижают общее состояние кок Значительно его могут и на каталке привести это ЭКОГ-3, какая там иммунотерапия, какая таргетная терапия, а то и 4 лежачего принесут. Но э, мы понимаем прекрасно, что вот сейчас, например, Валентин Александрович возьмет, все удалит, и у нас будет счастье. Э, поэтому вопрос вот, чисто терапевтически: да, с чего начинать? Нам сразу начинать или все таки послед, последовательно идти по приоритетам клинических проявлений очагов? Можно наверное, отвечу на этот вопрос с учетом упоминания нейрохирургов? На мой взгляд, скажем так, проблема, когда у пациента есть симптомы метастаз головной мозги, сугубо онкологически превращается в нейрохирургическую, и она подчиняется немножко другим законам. Там мы не рассуждаем, у кого у пациента статус ЭКОК. Он может быть как 4, так и единица, и туда-сюда очень довольно быстро меняться, особенно на своем воздействия как в одну сторону, так и в другую. Поэтому, на мой взгляд, если у пациента есть симптомный медостаз, и классическая ситуация, когда пациент завозят на лежачей каталки, на прием амбулаторный пациент требует... Довольно скорого воздействия. Во-первых, назначение сразу стероидной терапии, критикостероидной, особенно если оценить снимки, посмотреть, есть ли какая зона перфокального отека. Дальше, это вычленение с учетом локализации и топической диагностики, неврологическое понимание, какой метастаз является симптомным, имеет наибольшее значение. Кстати, не всегда самый крупный метастаз. Это может быть меньшего размера метастаз с большей зоной отека или расположенной в более функционально значимой зоне. И дальше уже решение вопроса. Мы убираем только симптомный метастаз. Или, допустим, если у нас они расположены, как у пациента, которому мы указывали ранее, с одной стороны два крупных метастаза, мы за одну хирургическую сессию можем сразу два метастаза убрать, тем самым облегчив, скажем, дальнейшее воздействие лучевой терапии, уменьшаем черепной объем и создавая условия, соответственно, для ее проведения. Поэтому, на мой взгляд, у такого пациента имеет смысл как раз начинать с именно, если это относительно крупный метастаз хирургического лечения. Но тут вопрос для дискуссии, наверное, вопрос к Михаилу Марковичу. Если это небольшой метастаз, к примеру, там, возьмем 15 мм, это небольшой размер очага, который формально не должен быть подвержен воздействию хирургическому, с хорошей, довольно выраженной зоной перифокального отека, определяющейся симптоматику, располагающейся в центральных извилинах или а, в теменной доле, а, вызывающейся симптоматику. Вопрос, нужно ли его оперировать, или все таки можно на фоне кортикостеронной терапии провести радиохирургическое лечение? Значит, конечно, метастазы до 2 см, до 2,5 см, они достаточно хорошо поддаются радиохирургическому лечению, потому что там можно подвести достаточно адекватную дозу. Но, безусловно, здесь надо быть готовым к тому, чтобы, если вдруг у нас возникнут какие-то, ну, это уже нейрохирургические проблемы после этого облучения, чтобы нам пришли на помощь, если вдруг этот отек будет неконтролируемым. Хотя, конечно, в большинстве, подавляющем большинстве случаев после проведения радиохирургии, через там, некоторое время этот отек сходит на нет, и, в общем-то, эффект достигается. Значит, и... Возможно, к сожалению, судорожные припадки у этих пациентов, что нередко у нас было, что они от нас через реанимацию выходят после стереотоксической лучевой терапии, но, в общем-то, они эти припадки купируются назначением соответствующей терапии, и, в общем, потом все равно ответ этих метастазов есть. Если это единичный метастаз в доступном для хирургии и для лучевой терапии мест, то, конечно, надо выбрать менее инвазивный метод. Это понятно. А если все-таки вот у нас много, много очагов, там 1-4 сантиметра, может быть, даже с кровоизлиянием, с каким-то элементом, из-за чего он стал симптомным, еще параллельно пяток очагов рядом, они маленькие, но тоже, тоже дополнительно есть отек. Вот, ну, понятно, что по экстренный пациент попадает к нейрохирургам, а как быстро радиотерапевта После нейрохирургов могут взять и доделать вот, облучение остальных очагов. И стоит ли нам сразу просить, чтобы вот пациент попал к нейрохирургам, да, или нам все-таки с лекарственного лечения начать и потом на фоне него добавлять радиотерапию? Значит, что касается вот, неидеальных пациентов, так скажем, которые жизненные, которые никогда очень редко бывает, что нам один, ну, не, не редко, но далеко не всегда, что это у нас все укладывается вот прямо вот в Лиге Артист, то, что называется, как правило, все идет наперекосяк. Конечно, когда мы имеем один крупный метастаз, который тем более вызывает симптомы, вызывает масс-эффект, который только что удалили, и кроме него там есть еще, скажем, 3-4, ну, или даже один метастаз в других частях головного мозга, который ну, находится либо там в другой доле, в другом полушарии, в мозжечке, в общем, далеко от места хирургического вмешательства, и никто, естественно, две-три потенциальные отверстия накладывать для этого не будет, Возможно. особенно если их больше чем один еще. Поэтому, конечно, здесь настает вопрос. Дело в том, что даже после нейрохирургической операции мы все равно должны облучить ложу опухоли, потому что вероятность развития рецидива там достигает 50% и более. Значит, и, конечно, после облучения эта вероятность снижается. Хотя облучение ложе опухоли, опять-таки, никак не повлияет на выживаемость этих пациентов, но может повлиять на их качество жизни. Поэтому Облучить ложу опухоли сразу, там, через неделю после операции, мы не можем, потому что фактически оно еще не сформировано. У нас там все равно есть зона отека. Мы не видим фактически, что нам надо облучать. Облучить то, что было, не совсем правильно. А одновременно у нас есть метастазы в других частях головного мозга, которые, если мы будем ждать месяц, пока у нас пройдут все послеоперационные изменения, могут вырасти, и, в общем, опять начнется все сначала. Поэтому ну, вот, было у нас несколько таких... Ну, на самом деле, очень ограниченное количество таких пациентов, которым в ближайшие там, сроки после нейрохирургического вмешательства, если они в хорошем статусе были и выходили уже на амбулаторное лечение, мы облучали метастазы более мелкие, которые были в других частях мозга, чтобы они не спрогрессировали за это время, и потом возвращались к облучению ложи опухоли через, ну, еще через две недели, так скажем, когда уже мы видели, что нам надо облучать, если там остаточная опухолевая ткань, и размер этой кистозной полости уже более-менее определялся окончательно. Вот. Значит, как это совместить с лекарственной терапией? Вопрос сложный. Мне кажется, что... Мы вполне можем, если говорить об иммунотерапии, то вполне можем назначить ее вот одновременно с облучением вот этих то есть, более То есть эти, паци эти пациенты успевают уйти с глюкокортикоидов до начала лучевой терапии? А, ну вот здесь зависит от, Как правило, да. Значит, Если мы облучаем маленькие очаги в головном мозге, совсем не обязательно назначать глюкокортикоиды. А, конечно, всегда хочется спокойнее гораздо, когда... Мы их назначаем. Но если у нас встает вопрос об эффективности и того, что мы не назначаем пациентам, особенно если у них еще есть и экстракраниальные очаги, которые тоже требуют контроля, то, в принципе, если это небольшое, там, скажем, 2-3 метастаза там, небольших, и мы их облучили стереотоксическим методом, можно попробовать им глюкортикоид вообще не давать. Ограничиться мочегонными и тщательным наблюдением. И ему иммунотерапию. У меня вот вопрос еще: Иван Александрович, а насколько лекарственное лечение увеличивает риски послеоперационных осложнений? Ну, вот, если мы назначим, грубо говоря, у нас хирурги иногда очень верят в лекарственную терапию, иногда, выходя из операционной, на консультацию, химиотерапевта, обращаются, есть такие герои. Да. Вот как быстро мы можем начинать, и повлияет ли таргетная, например, терапия, назначенная быстро? Вот, потому что нам не нам не надо дожидаться снижения дозы или мы знаем, что у нас немедленный эффект ожидается на других очаги да можем ли мы там грубо говоря через там пять дней после операции спокойно назначать таргетную терапию или она как-то повлияет на риски осложнений Тут на самом деле вопрос будет именно в том, как прошу самохирургическое вмешательство. Если у нас в процессе вмешательства нет никаких проблем интероперационных, то есть у нас ушито твердая мозговая оболочка, у нас нет рисков раннего ликвара, и у нас нет э, особых проблем у пациента, предшествующих с каким-то заживлением его руцов, то есть каких-то известных проблем с конкретным пациентом, то, на мой взгляд, 5 ну, дней рано, но на седьмой день возможность назначить по большому счету любой вариант лекарственной терапии, включая химиотерапию, на Самом деле вот, довольно агрессивно, которая известна, что влияет на заживление ткани. Я не вижу проблем в этом. У нас есть хирургические технологии, которые позволяют нам пациента отпустить довольно рано. А -а, то есть, ну, это фаст-трек, головной мозги, на мой взгляд, это, это очень громко сказано, но. Э -а -а возможность, скажем так, ускорить выписку пациента относительно его некого стандартного пребывания. Как правило, раны на голове, особенно хирургически сопоставлены, адекватно, заживает очень быстро. И я не вижу больших проблем в том, чтобы на седьмой день пациенту именно уже назначить лечение. То есть, суммира получается, что нам надо постараться ликвидировать самый симптомный очаг, возможно, назначить системную лекарственную терапию, потом добавлять лечевую терапию в процессе на все оставшиеся очаги. Это будет, наверное, оптимальным таким. Тут другой вопрос, будет ли вам нравиться статус пациента да. а что вот по исследованиям получается? А, — Ну, таких исследований, к сожалению, мне не встретилось. Значит, если говорить о послеоперационном облучении при меланоме, то это, безусловно, стереотоксическое облучение ложа. А если у нас это ложа выходит за наши, или размер очага выходит за э, те размеры, которые мы можем облучить однократно, мы должны применить э, стереотоксическое Радиотерапию. Здесь тоже, к сожалению, наша возможность не безгранична. Мы можем за счет этого увеличивать суммарную дозу. Но вот как видим, что до определенных пределов: скажем, если мы проводим 24 грея за 3 фракции, то мы получаем ну, такой средний эффект, практически при отсутствии осложнений. Если мы повышаем дозу, мы повышаем, получаем уже хороший опухолю и противоопухольный эффект, но с каким-то все-таки существенным количеством радионекрозов, а если мы идем дальше, то эффективность лечения не возрастает, она растает только количество осложнений. Поэтому здесь, конечно, перестараться с интенсивностью лечения тоже не надо. К сожалению, эффективность радиохирургической и стереотоксической лучевой терапии при меланоме в среднем меньше, чем при других опухолях. Значит, здесь мы видим, что медиана выживаемости порядка 7-7,5 месяцев, но ну, вот до 10 она может доходить. Но при таких опухолях, как ну, вот остальные, это прежде всего не мелкотлеченный рак легкого и метастатический рак молочной железы. Там, конечно, эффективность выше. Поэтому, конечно, мы в самостоятельном режиме с точки зрения лучевой терапии в некоторый потолок упираемся и шагнуть дальше без помощи системной терапии мы не можем. И вот здесь мы видим, здесь, ну, просто для иллюстрации, огромное количество, самые разные комбинации, какие были возможны, сочетание различных методов консервативного лечения, здесь без нейрохирургии. Значит, мы видим, что иммунотерапия с радиохирургическим облучением, таргетная терапия в сочетании с тоже радиотерапии, прежде всего радиохирургии, и э, комбинированная таргетная иммунотерапия. Это вот три метода, которые дают наилучшую выживаемость у этих пациентов. Поэтому именно ими мы должны, видимо, пытаться пользоваться. Значит, Если говорить о сравнении эффекта от э, комбинированной терапии э, радиохирургии с иммунотерапией, то, конечно, мы видим, что по сравнению с одной только радиотерапией, Явно практически все исследования Унисон говорят, что эффективность возрастает. Если говорить о том, нельзя ли отказаться от лучевой терапии в пользу лекарственного лечения, тоже практически все исследования Унисон показывают, что все-таки комбинированное добавление лучевой терапии, радиохирургическое, естественно, прежде всего, оно к иммунотерапии тоже дает эффект лучше, чем одна только иммунотерапия, несмотря на вот тот замечательный слайд, который показывает, что, к сожалению, один случай не случай, но всегда приятно. Значит, Но, к сожалению, за это мы платим риском роста радионекрозов, хотя и относительно небольшим. В отличие от, скажем, комбинации с таргетной терапией, вот здесь все гораздо серьезнее. Видим, что при комбинированной таргетной терапии в сочетании с радиохирургией мы видим, что, к сожалению, это все не рандомизированные исследования, но мы видим, что несмотря на очень неплохую однолетнюю выживаемость, 64% однолетняя выживаемость при метастазах в головной мозг, но за это мы платим практически 30% радионекрозов. Причем непростых, это не то, что мы увидели на МРТ, а симптомных радионекрозов, которые могут потребовать вмешательства, скажем, Ивана Александровича, ну или как минимум назначение стероидной терапии в больших дозах, что тоже неизвестно, как скажется, на эффективности терапии. Если говорить об иммунотерапии, то, что мы уже обсуждали немножечко, когда лучше? Лучше, конечно, одновременно иммунотерапия. Вот вот этот вот кусочек выходит, это одновременное и неодновременное назначение иммунотерапии с стереотоксическим облучением. Конечно, при одновременном назначении лучше эффект. Значит, но если говорить о неодновременном назначении, то тогда уж лучше назначать лучевую терапию до иммунотерапии и потом быстро подключать иммунотерапию. Потому что комбинация с назначением иммунотерапии, а потом лучевой терапией, она давал наиболь... на... наихудший эффект. Хотя, опять-таки, это не рандомизированные исследования, с стопроцентным доказательством его считать нельзя. Но вот тенденция вот такая. И все-таки, учитывая, что токсичность нарастает при иммунотерапии, сочетании с лучевой терапией не очень сильно, лучше, наверное, все-таки назначать одновременно. Но вот здесь для иллюстрации я покажу, что все-таки, несмотря на все успехи лекарственного лечения, все-таки локальные методы Воздействия вносят свой существенный вклад в выживаемость пациентов при метастазе головной мозг. Это касается и радиотерапии стереотоксической, и нейрохирургических конечно, вмешательств, которые, надо сказать, что здесь были все дополнены облучением опухоли, поэтому здесь эффект от обоих методов. И, к сожалению, если вы посмотрите конвенциальную лучевую терапию, что это такое, это облучение всего объема головного мозга, оно ничего не добавляло к прогнозу этих пациентов. Значит, ну и вот этот слайд мне очень нравится, тоже это просто наблюдение, одноцентровое исследование, правда, рандомизированное. Значит, здесь мы видим, что у нас было у пациентов, которые лечились всеми доступными опциями, и пациенты, которые лечились только каким-то одним методом. Мы видим, что, конечно, выживаемость отличается как минимум в три раза, поэтому, конечно, эта проблема мультидисциплинарная, и здесь нужно участие максимального количества специалистов. Я хочу поддержать тоже же идею. То есть, э, интересный анализ был, взаимосвязь э, иммунотерапии, стереотоксической лучевой терапии. Э, правые столбики – это там, где иммунотерапии не было, соответственно, пять э, периодов полуведения или один период э, полуведения до или после лучевой терапии оказалось, что нам надо максимально приблизить иммунотерапию иммуно к э, лучевой терапии. Посмотрите, практически в два раза выше частота полных объективных ответов. – в принципе, нам надо постараться после эффективной лучевой терапии быстро пациента, если мы планируем проводить иммунотерапии, то лучше постараться максимально приблизить именно к лучевой терапии. И, конечно, хотелось бы напомнить, что для иммунотерапии вот наличие очагов в головном мозге – это принципиально негативный фактор прогноза, который гораздо более значим, чем для таргетной терапии. Если таргетная мы до какой-то степени мы можем преодолеть, то для иммунотерапии нам нужно дополнительно локальное воздействие, потому что просто иммунотерапия – это практически в два раза выше риск прогрессирования процесса. И в этом плане нам, конечно, помогает тройная комбинация. Сегодня уже много говорили про это исследование, я не буду останавливаться. Это исследование Трикотел, в котором включались, в одну из групп включались пациенты с симптомными очагами и с тройной терапией, где на первом месяце была просто таргетная терапия, потом добавлялась иммунотерапия. Посмотрите по частоте объективного ответа. Очень высокая частота объективного ответа с одной стороны, и это, я подчеркиваю, что для симптомных пациентов тройная комбинация давала большую частоту объективности. То есть это быстро прогрессирующая опухоль, это какое-то агрессивное течение, где вот как раз сам фактор агрессивного чтения селектирует нам пациентов на, на это исследование. И очень большая медиана выживаемости для симптоматических пациентов. Мы же знаем, что она маленькая. И что самое главное, что дала, что дала такая комбинация? У нас пациенты отказывались от глюкокортикоидов за этот первый месяц, Лечение, они из симптомных переходили в бессимптомные. Иммунотерапия у них лучше срабатывала после этого. Посмотрите интракраниальная выжи выживаемость. Симптомные, э, симптомные пациенты даже лучше, чем в, среднем, в средней когорте у них э, оказались по э, медианной выживаемости. 7,2 месяца э, 57% переживают полгода без прогрессирования процесса. Если мы берем просто э, таргетную терапию или комбинированную иммунотерапию, то тут вообще намного хуже показатели. 5,5 месяцев от э, 1-2 месяца для иммунотерапии. По общей выживаемости тоже мы видим достаточно высокие цифры общей выживаемости 16-6 месяцев для симптомных очагов. Если взять вот в целом таблицу, что у нас есть для, с точки зрения лекарственного лечения, почему мы должны стремиться все-таки как-то к комбинированному лечению, во все протоколы включались пациенты, где какой-то контроль все-таки получен, в том числе и с использованием э, локальных методов лечения. Если мы посмотрим, введя оно ну, времени до прогрессирования, то, конечно, э, комбинация э, таргетной терапии и иммунотерапии вот исследование Трикотель, э, похожие результаты энкорфини, бенеметини, плюс-минус лучевая терапия, высокие, э, то есть таргетная терапия в начале э, имеет ключевое значение, и очень высокие показатели э, 6-7 месячной выжив... э, выживаемости, там, где используется комбинация таргетной терапии и иммунотерапии, посмотрите, э, тоже соседние исследования и трикотель и э, и плюмап не сопоставимые результаты абсолютно получаются. Нужно комбинировать. Э, при этом Трикотель – самое массовое исследование. Ну и вот другая модель, передаю слово опять Ивану Александровичу. Еще Последняя да. модель, которую мы хотели вам представить, это прогрессирование на фоне современной системной терапии. Этот пациент, который был недавно пролечен у нас в пациент на фоне иммунотерапии в очаге головномозге, рост этого очага одного фактически на фоне иммунотерапии. Там были также еще три очага в других зонах головного мозга. Все они очаги были подвергнутая лучевой терапии, терапии и э, на фоне этой стереотоксической лучевой терапии и э, получаемой пациентом иммунотерапии у нас фактически прогрессирование в виде увеличения размера очага. Это не было кровоизлияние в метастаз, этот пациент был оперирован, то есть это фактически истинный рост очага. Вот, э, э, пациент был прооперирован, это не самые красивые контрольные снимки, но все же, как вы видите, внутричерепные соотношения сильно изменились, стало гораздо легче. и Пациента прошла его моторная фазия, довольно грубо выраженная который пациент не может не говорить, не писать сообщения в WhatsApp. Вот. И, на мой взгляд, в данном случае это, конечно, вариант выбора, тут сукубые нейрохирургические показания. Однако есть и вот такие пациенты, которые прогрессируют на фоне лечения, где есть множество инстатического поражение и тут большой вопрос, на самом деле, необходимости локального контроля нейрохирургического. Вот. Однако вот конкретно у этого пациента ему, у него был в том числе. Ну, пролечен после нашего... Мы приняли решение, что в рамках внутренней декомпрессии мы уберем его симптомный очаг большой. пациент дальше была проведена смена лекарственной терапии. Насколько мне известно, он уже, к сожалению, уехал от нас. Довольно эффективно он себя чувствует вполне себе неплохо. Очаги частично регрессировали. И а, тут вопрос, на самом деле, вот в том числе от который, надо, наши слушатели из города Воронеж, вопрос в фоне прогрессирования необходимости назначения стероидной терапии на фоне иммунотерапии. Терапии. И э, наши слушатели просят на этот вопрос ответить Алексея Викторовича, вот, поэтому ему и слово. Э, на тему того, в какой дозировке вы назначили противотечную иголико-кортикостероидную терапию на фоне иммунотерапии при прогрессировании, очевидно, это противоречие есть тут больших противоречий нет. В принципе, если нам нужна противотечная терапия, мы ее назначаем столько, сколько нам нужна. Поскольку она нужна, у нас будет вопрос, менять или не менять лекарственное лечение. Но, опять-таки, хорошо, когда у нас есть на что поменять. Но у нас ведь бывает ситуация, когда, в общем-то, менять особо не на что. Поэтому тут все-таки с точки зрения химиотерапевтов, если это речь идет о главном мозге, если есть возможность локального контроля, мы можем увеличить эффективность даже того лечения, которое сейчас идет, потому что это может быть, один единственный клон, один единственный очаг, который растет. И тогда локальный контроль нам даст еще дополнительное время, в том числе и для реализации эффекта. Михаил Маркович, да. Тут да. Тут и, тут еще чуть-чуть да. коротко отвечу на этот вопрос: пациент, ну, наши слушатели спрашивали, кто назначает стероидную и антиэпилектическую терапию. В идеале это, конечно, врач-нейрохирург или невролог, потому что э, вопросы подбора препарата это не всегда очевидный ответ на этот есть. Да, ну, наверное, надо сказать, что противолепотели... Этелептическая терапия – это параллельная история, которая может обладать положительным противоопухолевым эффектом при назначении, потому что они сами низкие низкоэффективны, но все-таки ингибиторы некоторых сигнальных путей, которые нам полезны. Вот как. Ну и если мы заговорили о прогрессирующих пациентах после уже лечения, здесь надо два слова сказать о повторной стереотоксической лучевой терапии. Если это другие очаги, то тут, в общем-то, все так же, как и с первичными очагами, если это очаги в том же месте, где было первичное облучение. Начну, как Опять-таки, все исследования ретроспективные, рандомизированных нету, но то, что люди пишут, эффективность повторного облучения примерно такая же, как эффективность того, которое было в начале. Значит, по выживаемости, то есть если это было где-то там порядка 7 месяцев, то она так, такая и будет, Значит, но возникает повышенный риск радионекроза. Если при первичном лечении радиохирургическом вероятность радионекроза примерно в пределах 5%, то здесь мы уже видим, в три раза возрастает риск радионекроза симптомного, при этом, конечно, это... Серьезные проблемы. И чем больше опухоль, которая у нас рецидивная, мы должны облучить, чем выше мы туда дозу подведем, и чем сильнее перекрывается зона облучения, которая была первый раз по сравнению со вторым, тем будет у нас выше частота радионекроза. Поэтому 15% это, конечно, много, но если других никаких опций у нас нет, то на этот риск приходится идти. Если они есть, тогда о них надо подумать. Да, я вижу говоря о возможности продолжения терапии, мы знаем, что для таргетной терапии продолжение лечения после прогрессирования процесса тоже обладает преимущественной по выживаемости, поэтому не надо спешить с отменой терапии. Все-таки в два раза дольше пациенты живут при продолжении таргетной терапии. Пациенты намного дольше живут тоже, если мы проводим лечение после прогрессирования. Есть два очень крупных анализа. Одно, один в день, другой из реальной клинической практики. Примерно одинаковая частота достижения частичных регрессов Дополнительно при первом прогрессировании процесса, посмотрите, это примерно 15% пациентов, это достаточно большая когорта пациентов. И переходя к заключению, хотелось бы, конечно, сказать, что больные с метастатическим поражением головного мозга – это очень тяжелая группа, которая требует исключительно коллегиального, комплексного подхода и неформального выполнения нашего порядка оказания медицинской помощи, где онкологический консилиум должен быть реальным с участием трех специалистов как минимум. Необходимо хирургического лечения при крупных очагах очевидно, при нервологической симптоматике очевидно. Если это множественные очаги или маленькие очаги, мы можем и должны добавлять стереотоксическую, в первую очередь лучевую терапию, даже при более крупных очагах при невозможности операции. И системная терапия может быть и до и после, но главное, чтобы она была близка к локальным методам лечения. Тогда такая комплексная тройная терапия окажет максимальный эффект. Спасибо за внимание. Коллеги, будут ли у кого-то вопросы? Да, пожалуйста. Мы просто на некоторые вопросы уже в процессе доклада да. ответили. Глубоко уважаемые члены мультидисциплинарной команды, огромное спасибо. Но такой практический вопрос. Отсутствие экстракраниального прогрессирования, отсутствие появления новых очагов, но мы видим наличие роста очагов на фоне иммунотерапии в ранее облученных очагах, критерии радионекроза и, собственно, методы диагностики его. Ну критерии радионекроза они, к сожалению, очень расплывчатые. Здесь надо разлочать симптоматический радионекроз, когда он вызывает симптомы, и радионекроз Есть только, когнитивные только по у когнитивные нарушения у пациента могут быть и без радионекроза. Это как бы не Храще является. Не было. Это не является признаком радионекроза. Это просто зависит от локализации в какой-то функциональной зоне. Если, он, если она есть. Значит, к сожалению, единственные методы, которые нам помогают отличить радионекроз от э, истинной прогрессии, это методы позитронной томографии, либо с аминокислотами либо с метианином, либо с тирозином. Тирозин в последнее время считается более прогрессивным методом. Значит, кроме этого, надо очень тщательно сопоставлять план облучения и то место, в котором вот мы видим эти рентгенологические изменения. Потому что если они вот совершенно четко повторяют, я такое видел, и ход задозных кривых, то, конечно, здесь надо подумать о том, действительно ли это не радионекросс. Если это какой-то очаг, который выходит за зону облучения, то, скорее всего, это истинное... Прогрессирование, но это такой метод, есть так сказать. классическая, какой-то признаки рентгенологической картины, которые могли бы нас. К сожалению, признаки прогрессирования и радионекроза при МРТ исследовании они не позволяют лечить одно и другое. Значит, пытаются это делать с помощью МР-перфузии, с помощью КТ-перфузии, значит, достаточно сложно. Значит, только все таки функциональные методы в виде... Ну, МР-перфузия тоже функциональный метод. Но прежде, прежде всего ПЭТ-КТ, но ну, да, более доступен, тирозин, если есть возможность, и есть специалисты, которые его могут правильно интерпретировать. вот, Ну и какое-то может помочь еще некоторое наблюдение динамики. Потому что есть пациенты, которые мы не решались начать облучать, и они приходили через три месяца, скажем, было облучено четыре очага, два якобы росли, давайте облучим, нет, подождем, уходим, те два уменьшились, и появились такие же изменения в двух других очагах, которые были просто облучены в несколько меньшей дозе, потому что они были чуть крупнее. Поэтому здесь, ну, там пациентке повезло, это был радионекроз. Ну, и косметический признак – это реакция на стероиды. На самом деле, радионекроз гораздо лучше реагирует на стероиды, чем вести на прогрессирование опухоли. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Тогда у нас сейчас небольшой перерыв. 10, 10 минут. То есть мы собираемся в 35 минут первого.